Земля к солнцу И ночной темноты Тает след как естественно и Просто Все живое Опять видит свет Ты есть часть земли Взор свой подними День приносит вновь Мудрость и любовь Пойду и И свет Его прогонит тьму. Повернусь и душой к солнцу, солнце правды Господь, Тьмы в нем нет, И пока в сердце жизнь бьется, Устремляюсь душой в Божий свет. Видных пути, словно свет зали, свете все сильней, И приходит день, пойду и я во свете дня сия не вечного царя. Я обращу свой сок к нему и свет мне. Свой взор к нему И свет его прогонит. сму Во свете дня, в вечного царя Я обращу свой взор к нему И свет его прогонит тьму, прогонит тьму.